У нас папа, Динара, Амина ездили в березняк. На поле. На поле березняк, как это понимать? Вот так и понимать, потому что у нас на полях, на поле а растут деревья ягодки. одиночные березы. Андрей сейчас покажет. А мы кушаем да? ягодки, мама. А мы кушаем ягодки, Короче, у них праздник сегодня праздник живота. Березовые веники кушают вдвоем. Даша вышел с наказания Одни сутки побыл Удите, выдите Не пугай детей Не пугай, я детей боюсь Кулиганью. Они хочут семки Семки хочет уйдать? Да У веники есть, не надо им семки Да О, сколько набрали-то вы Обалдеть. Теперь надо его, Андрей, да? Кулак, видал? Гаша. Да. С кулака. Мужик ведь. Завяжем, да? Да, утром придем с утра, в 5 утра. Ты будешь этот веники, веники завязывать, а я помидоры подвяжу. У меня помидор надо подвязать. Ну все, друзья, на этом наш влог заканчивается. Всем пока-пока, до новых встреч. Пишем комментарии, ставим лайки. Пока-пока. Три котенка, смотри по скрипту. Четыре. Такой красивый. Пять. Смотри, какие красавочные. Какой такой! Обалдеть, и все разные представляешь? Белый, черный, серый, пепельный, трехцветный, нифига на. Они дикие боятся. Да, не подходите. Они боятся. Ой, сколько красивая! Ой, вот эта красотка. Буква М на лбу смотри, лечебно. Мать пять. есть? Ой, она сама-то красивая. Да, привет. Вам молочка бы дать. Пять-пять. Я тебе говорю, на видео видела. А, это мамаша была вместе, а. наверное, пять. А если молока не дать, попробуй. Прикормите, пускай живут в нашем хлебушке. Ой, такие классные а все. вот этот от Вася, наверное. Вон, дальний видишь. Да здесь сколько Вася побывало, наверное. И все разные, смотри. И угу. Обалдеть. И черный. Да, бумажку никто не похож. Не-а. Красавочный вообще. Кушать хотите, наверное, ну Обалдеть, вот это да. Ой, Васькин выбежал. Ты это так... папа. Это папа. Да, он шагов. Точно, ты свое семейство привел, что ли, Василк? Ладно, всех признаем. Признаем. Они даже не делали, Точно, туда... смотри, что. Васькины. Васькины. Да. Да ладно. Точно, и серые, кстати. А мы сейчас их шугал бы. Ну, орал бы. О, он, значит, туда бегает, к ним что ли? Вася привел. Принимайте. <смех> Вась, Вася, ты жену привел, что ли? С детьми сразу. <смех> Ой, Вася, его. его, его. Точно его, но он даже не шугает, и они его не боятся. И мать-то не, не ругается с ним. Вот ты куда у нас пропадал. И все семейство приволок. Да, сюда? И Даринка разговаривает. Мамка-то красавица. Ага. О, черный. А черный кот, наверное? Кот? Опять? Третьего не надо? Мы черного кота искали. Вот он, оказывается. Васькин сын. Или дочь. Бог его знает. Вась! Он, наверное, сказал, там молочка козе водают. Пошлите со мной. Вася <говорит> привел свое семейство. <говорит> а кто такое сделал Вася, такое... Вася. Ага. <говорит> Смотри, такой деловой стал. Батька-батька <говорит> вещь. Точно, точно. <говорит> У нас Дарина с папой разговаривает. Тоже его говорит любит у нас? Она. Мне вообще неудобно. Семейство кошачьих. Смотри, смотри, он куда пошел. <как> Вася. Ага, поставь. Ты аккуратно, там крапива, гвоздики, не лазь. Вася уже все, он их куда-то повел, они где-то живут вместе, видишь? Мама, Кс -кс -кс -кс -кс. Точно он их не папа? Все, поняли мы. Все, он детей показать привел. Обалдеть. Блин, у нас все умные, черепаха даже умная. Я просто в шоке. В баню, но... Вася! Вася! Веди всех сюда, Вась! Веди сюда, Вася! Сам пишет. Ты детей-то своих веди. Всех примем, всех. Деловой. Айда, коза будет вас молоком кормить. У меня дома никто не пьет уж. И мамка-то тоже, смотри. Блины, на. Иди, стой, иди. Иди, стой, иди. Может, молока дай мне? Дай. Я не могу, камера дарить подожди, молоко дадим, Молоко, не пугай. Динара, иди сюда, не пугай. Папа молочко даст. Она кушать хочет? Очень красиво. Амина, не ходи, не ходи, не ходи. Да, папа молочко даст сейчас. У нас тоже красиво. Это что, предательница, что ли? У нас тоже все красавцы. Вон мамка-то. Динара, Амина, стойте. Двоем плакают. А, Молодец. Молодец, джентльмен. Амина, уйди. Она сарапнуть может. Ой, котятки. Появились. Ой. Даринке тоже понравилось. У Ага. Смотри, наблюдает за котятами этот. -то. Вообще, Василек, я просто в шоке. Все семейство пришел сюда, показывает нам. Привел. А если бы она была бы одна, она бы, наверное, жалоба бы на вас да, не дала бы так кушать. А это, что, облески не подпустила бы. Да. Блин. А бедея своих защищала бы. Ну да. Ладно, пусть кушает. Мамке молока надо. Умница, кушай. Получи. Ага. Получили. А? Получили. а, лицом вытолкала его. Вась, ну ты же попил? У меня еще утрешнее молоко целый Завтра блины сделаем? Сейчас. Сейчас? Да. Короче, я спать. Да. Время 8, Андрей. Завтра. завтра, конечно. Завтра дома будем. Жара будет, дома будем. Да. Ну все, друзья. Вместе с вами узнали Васькину семью. И вы, и мы теперь знаем, кто у него дети. Он привел все, все семейство, богатое его на семейство. Многодетный? папа. Ему положены деньги. Единовременные выплаты. с Нас будут требовать, значит, молоко. Если он никуда, мамашка не уведет своих котяток, придется кормить. Нет, интересно, да, вообще? Я первый раз такое вижу. Вот они все вдвоем. Все вдвоем. Ну все, друзья, всем пока-пока, до новых встреч и пишем комментарии. Пока-пока!